Итак, эмоция, эмоция, эмоция, эмоция. Можно быть безрадостной какашкой, давать информацию, выдавать очень умненько, бу бу бу, бу бу бу, бу бу бу. Это белый шум, который мозг не воспринимает. И через некоторое время человек просто отключается. Поднять эмоцию, опустить, возмутиться, улыбнуться, возгордиться. Все это. То, что позволяет акцентировать внимание человека на той или иной мысли. Донести ее более ярко, образно, эмоционально. Передать вот эту эмпатию, возбудить, стимулировать, мотивировать. Ну а без этого это просто информация. Ну тогда дай книжку, пусть читает. Качнем эмоции в разные стороны. Поищи себя там, попробуй. Сделай, сделай что-нибудь кто останется с тобой по жизни. Эмоции.